Здарова народ, с вами с вами Леха и это третья серия по ремонту, сборке, монтажу моей будущей кухни я уже сделал потолок, смонтировал подоконник из плитки сегодня расскажу как и из чего я сделал фартук ну из чего вы уже видели из начального ролика я сделал его из плитки, а именно из кабанчика рассмотрел также еще варианты сделать из ламината сделать из декоративной штукатурки, покрытия лаком из венцианской штукатурки из э, специальной плитки, которая 60 на 60, то есть такая большая, красивая. Есть плитка метр двадцать на 60 ну то есть было много вариантов, но они либо непрактичные, либо они дорогие. Непрактичные в том плане, что если сделать какую-то декоративную красивую с извилинствами это вот в качестве ламината, кварцениловые плитки, то потом туда будет со временем сбиваться грязь, пыль, и оттуда будет очень сложно выбить а большие плитки допустим метр 20 на 60 то есть красивые там с рисунком можно сделать там вот, нужно на всю кухню 4 плитки каждая плитка стоит 1800 самая дешевая душманская где-то две 300 такой более менее и нормальная стоит 3 то есть 12 тысяч чтобы сделать красивый фартук которым будешь наслаждаться но как бы большая неподъемная сумма поэтому решил сделать именно из плитки сделали из кабанчика Просто, надежно, можно мыть, то есть цвет тоже приятный, кофейный взяли, то есть будут делать именно из кабанчика. Заранее поверхность прогрунтовал он два раза, не бетонно контактом, а именно грунтовкой. Ну и теперь осталось только поставить лазерный нивелир, который мне подарили в предыдущем ролике, и уже по лазерке оббить уровень, поставить туда направляющие рейки и по ним собирать. В качестве направляющей можно использовать рейку, какой-нибудь профиль, уровень. Я буду использовать правила. Старое доброе правило. Я им давно пользуюсь, я так сделал в ванной, в этом случае будет так же. Но ну и куда же без помощника? <смех> Докручиваю правила, которая упала ровно по лазерке, по уровню, все как положено. Ну и теперь осталось сделать еще одну маленькую деталь для ускорения работы и удобства. Именно для своего удобства я решил сделать маленькую модель, скажем так, подачи клея на плитку. Для этого мне понадобился брусок 150 на 50, где-то сантиметров 40-30, неважно три кусочка гипсокартона и два кусочка профиля прикручиваю гипсокартон к профилю самый широкий гипсокартон в квадратик прикручиваю к самому бруску чтобы никуда он не ездил, именно по нему будет кататься плитка поэтому снорез нужно утапливать чуть-чуть на 2 мм пониже чем сам гипсокартон чтобы не поцарапать плитку и по боковым местам около плитки прикручиваю две направляющие этого же гипсокартона ну и все, вставляю пластиковую гребенку два самореза внизу, два самореза вверху подставляю плитку, готово то есть, такой станочек сделал за 10 минут гребенка легко снимается, чтобы можно было помыть но перед следующим днем монтажа то есть потом можно поставить обратно, легко и удобно ну а плитка проезжает под гребенкой получается бросаем клей сверху клей упирается в гребенку и мы плиткой проталкиваем уже само нанесение клея все снимается, все раздельно, все раздольно можно мыть, в общем себе сделал такую маленькую легенькую самоделку за 10 минут. Ну а теперь можно работать. Да, кстати, сейчас многим мне понравится, но этот же кабанчик я все равно вымачивал в воде. Почему? Потому что когда ложишь плитку в воду, именно этот кабанчик, он там такой шум стоял, когда эти пузырьки вот выходили. Видно, что плитка напитывалась водой. Зачем я смачиваю постоянно плитку либо грунтую, чтобы клей набрал полную, то есть свою прочность, а не ушел часть в стену, часть в плитку. Конечно, многие советуют там 10 лет работать без этого, но я экспериментировать у себя дома не хочу, поэтому делаю, как считаю нужно. Ну а теперь легкий пример, как работает моя самоделка. Кидаем клея и одной плиткой проталкиваем следующую. Получается, клей носится сам автоматически. Ну, или типа того. Так, плитка наносится очень быстро, точнее клей на плитку. Буквально за минуту можно намазать плиток так, ну 10 спокойно. Если делать это делается ручную, это неудобно, это долго, но в общем для облегчения своего же труда я сделал именно так. Что касаемо раскладки. Да, раскладку я тоже продумал, смотрел в интернете. Я расскажу только про основные, которые я нашел. Этот, этот традиционный вид раскладки, который я буду использовать. Также есть штабельный горизонтальный, не очень смотрится вертикальный, еще более хуже. Потом есть вертикальное совмещение, так неплохо смотрится в шахматном порядке на любителя. И еще и самый крутой это елочный, но очень много подрезок, это точно не бюджетный вариант. Поэтому в моем случае это будет обычный традиционный вид кладки. Также не забываю про систему СВП, накупила ее, скажем так, немало, но мне получается вот эти вот которые замочки черные, их купила всего лишь 100 штук, то есть они в принципе многоразовые. А вот желтенькие, которые видите, которые отламываются, их нужно было купить в три раза больше, чем нижних. Поэтому сам монтаж кабанчика делал в три этапа. Ну, то есть для экономии этих вот а, черных пластмассочек. Они стоят недешево, по-моему, по 250 рублей пачка. Поэтому я сэкономил, получается, две пачки этих черных защелок. 500 рублей мне в кассу. Потому что спешить было некуда, главное было сделать красиво и ровненько. Самое сложное было для меня это понять, как сделать угол. То есть угол мне не давался, не хотел, чтобы там был большая прорезь. Потом додумался, обрезал под, под углом 45 градусов, а потом просто обычной наждачкой зашкурил, и получилось в принципе почти неотличимо. Как вариант мне понравился, но в интернете найти было это очень сложно. Нашел это у старого дедушки, который занимается этим очень давно. Что касаемо монтажа и скорости, я никуда не спешил, делал красиво, потому что будет лицевая сторона кухни, там уже косячить было нельзя. Если на полу можно накидать, там все исправить затирка, то там, где будете то есть, постоянно находиться, где будет постоянно взгляд падать на ваш фартук, это будет мазорить глаза. Поэтому тут нужно было все делать прямо идеально. Расстояние между плиток делал 2,5 мм, такие специальные крестики. Двух пачек хватило вполне. А вот расходники, которые называются СВП, двух пачек не хватило. Получилось, что только на СВП у меня ушло тысячи рублей. Они стоят дорого. Если покупать их, получается, в комплекте сразу, то есть готовые защелки и пластмасс, которые отрываются, в одной пачке, эта пачка стоит на магазине 400 рублей. То есть вообще невыгодно. Работал обычно по вечерам до глубокой ночи, потому что днем, когда было видно, у меня была сейчас на другая работа. Был еще спорный этап, где были розетки. Делать в нахлест некрасиво, не хотел. Я хотел так, чтобы прям а, три подрозетника были прям в самой плитке спрятаны. Это будет смотреться и аккуратно, и эстетично. Поэтому пришлось немножко попотеть, пришлось немножко смещать. Но как по привычке электрика, я оставляю большие запасы, то есть кабеля заранее, чтобы можно было плюс-минус 30 сантиметров бок подвинуть. Вот в этот раз так и получилось. Немного переместил, ничего сложного в этом нет. Те штрубы, которые уже сделал, я потом просто в будущем замажу штукатуркой на два прихода, потому что все-таки большое расстояние и будет нормально. Обычные гипсовые нормально держалась. Ну и все. Потом я ждал, пока штукатурка высохнет, но с следующий день работать. Что касаемо резки самой плитки, ну, мне кажется, тут дело не в моих руках, а в плиткорезе. Идеально ровно, наносил черту прямо по середине этой плитки, делал рез а получалось вот как-то так не знаю почему, но два миллиметра куда-то в прямом смысле убегали я сделал три одинаковых реза, то есть три плитки порезал и в трех случаях получилось вот так вот одинаково ну поэтому ни одна сторона на миллиметр больше а вторая сторона на миллиметр меньше на глаз вы это не увидите ну потому что я научился более-менее уже сам себя обманывать скажем так, жене не сказал, она и не заметила то есть там уже подгонять можно научиться Монтаж начался именно с угла, потому что были яркие примеры в интернете, когда люди начинали именно делать сначала откуда, откуда начинается шкаф или холодильник, и потом вели к углу. И углы получались, мягко говоря, не очень красиво, показывать не буду, как посмотрите сами. Но вот если начинать именно с угла, то получается полноценный законченный аккуратный вид. Работал получается, намазывал себе траекторию сантиметров так, ну 80-90. Готовил сразу плиток так 8-7, а то и 10, кидал на подносик, приходил к углу и сразу собирал. То есть, если есть крепежи, вот эти вот э, защелки, то можно было сразу собирать большое количество, большой объем. Но опять же, монтаж начинался с угла, поэтому нельзя было, то есть, э, пока угол, скажем так, я не подыму, нельзя было продолжать работу дальше. А углы все были с подрезками, поэтому приходилось сначала полностью выпилить весь угол потом были подрезки под окном еще и потом уже только вести. поэтому в первые а, 2-3 вечера я собирал угол аккуратно красиво смотрел вообще как это удобно потому что с кабанчиком никогда раньше не работал а в принципе с ним не сложно работать так вот у нас стена ровная у нас сделана она по уровню по правилу выровнена поэтому ничего сложного там космические объемы клея не нужно маленький слой клея пластиковым шпателем также сам маленькой гребенкой по стене и нормально все это крепилось на всю вот эту фартук, то есть на всю эту стенку она у меня 4 метра в длину это, это вся плитка сразу то есть все, все эти кабанчики то есть с углом и с нахлестом, то есть там был метр вот до окна и 8 и 3, еще в длину и того где-то 4 метра ну 4 10 скажем так высоту было 60 на весь космический объем ушло всего лишь пол мешка клея то есть ничего сложного нет Нужно там не стучать к ямке, ничего Просто наносим и приклеиваем Так, сразу оговорюсь свою пользу а, Розетки, да, сейчас видите квадратик Это не колхоз, это единственное, что я придумал я пробовал, да, действительно, я, проб... я купил эту коронку алмазную, я пробовал сверлить, сделать круг, как нормальные ребята, но плитка очень хрупкая, она просто разлеталась. Когда я убил 7 плиток, жена потом чуть не убила меня, потому что плитка дорогая, я решил сделать квадратиком, нормально, красиво, подразделник потом все это закроет рамочкой, но по-другому просто физически у меня не получилось. Можно какой-то специальный станок, либо как-то фиксировать. Я пробовал и на дереве, и на полу, и на песке, и на гипсокартоне. И то есть зажимал, прижимал аккуратно выпилить три круга не получилось, максимум два. Она трещала у меня. Может станок нужен, может не руплевые Как только высохло, но ну, не хватило черных крепежей, поэтому их нужно было срочно добыть. На следующий день я уже сбивал черные крепежи, потому что они мне были очень нужны, потому что они стоили денег, а у меня их, как вы знаете, очень мало. Поэтому я их сбивал, потом подымал и использовал повторно. Ну да, кто богатый, то шел в магазин, покупал еще пачку. Но это не про меня. Остался еще, еще один подходик и мы закончим. Как видите, вот эта рамка смотрится симпатично. Скажу честно, все равно многие не знают, но эта рамка, когда ее монтировал, и зажимал вот эти вот э, СВП, ну, систему самовыравнивания в одном месте, у меня все равно эта плиточка треснула. Но, благо так хорошо получилось, что рамка на миллиметр выпирала за грани плитки. Поэтому рамкой, которая закрывает сам подрозетник, я полностью этот косячок закрыл. Поэтому о нем уже никто никогда не узнает. И главное, что в общем итоге это получилось красиво и аккуратно также уже были некоторые первые посетители, гости, скажем так, смотрели, оценили ему качество этого фартука, очень понравилось им, спрашивали телефон мастера, я промолчал, естественно, скажем так, мои косяки остаются в моем доме, никому я делать ремонт и косячить в четырех домах я не буду это точно. ну и потом осталось делать затирку, затирку марку не показываю, марку использовал самую дешевую, 200 рублей стоит мешочек, вот этот вот сколько там килограмм, помню, не помню обычная затирка никаких утвердителей, затвердителей, как они называются, не использовал, просто затирку скажем так, как только она будет стираться когда будем часто мыть кухню, мы будем потом постоянно менять цвет затирки ну, то, чтобы то есть, глаз не замылился и было интересно жить и смотреть на этот фартук наносил затирку я уже, скажем так, не первый раз поэтому для себя я уже научился ее правильно носить Сначала мы просто носим гребеночкой, то есть резиновым шпателем, а потом протирать легче всего удобней удобнее именно пальцем. Не знаю почему, но пальцем получается куда ровнее и аккуратнее. Также были варианты сделать полукруглыми, уголками этого резинового шпателя. В общем, в интернете много способов, но когда мы делали ванной, мы с женой, что я, что жена, полностью затирали все пальцем. Получалось намного красивее, аккуратнее и более такой аккуратный был э, впуклый угол. Но я использовал еще также свой вариант. Конечно, он тоже неплох, но лучше, как уже бывалый человек, я вам вот не советую. Почему? Потому что это муторно. Вы убьете 2-3 часа на то, чтобы потом отковырять этот вот а, затирку. Лучше пока на влажное сырое приверите пальцем. Проведите как-нибудь идеально, но лучше сделать пока на свежее. Я в своем варианте решил обмануть систему помазался и подождал до утра когда все это высохло, я решил взять губку или влажную тряпочку и все это протереть и то есть мокрой тряпкой задать форму вот этого вот шва то есть, ну, придать форму, которую я хочу да, это у меня получилось сейчас в финале вы все это увидите но геморроя было много, оттирать засохшие, даже такие вот маленькие эти Именно в штробе, то есть там, где сделали затирку в углублении, очень-очень сложно. Поэтому лучше делать по-мокрому. Видно, не зря это придумали. А Обмануть систему не получилось, но в итоге качество получилось как нужно, как положено. Нигде ничего не потрескалось, получилось все аккуратно. Вы, чувствуете уже готовый вариант. Сделан съемки недавно, буквально поза-поза вчера. Там уже стоят подрозетники. Я уже этим фартуком активно пользуюсь. Он уже два раза мылся. В общем, смотрится классно. Всем нравится, все довольны. Ну и по традиции я с вами прощаюсь, а в конце ролика для фанатов есть продолжение неудачного момента того, что было там в комнате, когда упал этот, э, это правило. Всем удачи и пока. Да, сейчас немножечко поясню, когда правило упало, и мой ребенок пошибал уровень. Я пошел саморезом, потому что не было, я, получается, ушел в другую комнату, а ребенок остался напротив этого лазерного уровня И там такая рукоятка была Которая поднимала опускала уровень И вот она за нее постоянно дергала Ну а что было дальше Смотрите сами Значит, барю, маме, Подержи вот так Эй, барю, маме, Подержи С ручки ручкой надави Я подключу Надавишь Надавишь Катя, Катя, Катя, надо ровно держать, полезней. У Повыше, повыше, вот так, замри. Доброе oh утро! Mm-hmm. <laughs>